Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такой замечательный вязаный наборчик, который я связала из пряжи Lana Gold. Ушло у меня на данный набор и шапочку и снуд всего два моточка. Данное видео с шапочки я вам оставлю ссылочку ниже под этим видео. Снуд вы сможете связать аналогично моему бирюзовому снуду с предыдущего набора. Тоже ссылочку смотрите ниже под этим видео. Конечно же, кому понравилось, лайкайте, держите вместе со мной. Всех люблю вас. Пока-пока!